Сейчас огромный интерес к этой теме вызван тем, что, к сожалению, Плохие мальчики, хакеры, киберпреступники, они все больше и больше внимания уделяют именно промышленным объектам. А, поэтому, если раньше под угрозой, так сказать, под атакой находились только индивидуальные а, жертвы, а, малый и средний бизнес, а, к сожалению, за последние десятилетия хакерские банды стали гораздо более профессиональные, они начали атаковать крупные предприятия в том числе и постепенно сдвигаются в сторону атак на промышленные объекты. Мне очень понравилась эта дискуссия. Скажу честно, я не услышал там для себя ни одной противоречивой мысли. Я практически совсем согласен. Именно по... Если бы был с чем-то не согласен, я бы молчать не стал. А, вот На самом деле мне очень приятно то, что и государство, и большие корпорации, они начинают понимать а, вопросы, и проблемы кибербезопасности примерно так, как понимаю их я. То есть мы идем, так сказать, в одном направлении, примерно в одном русле. И это очень хорошо. Это как бы такое дает большие надежды на то, что мир удастся спасти. Реальность такова, что цифровые технологии становятся крайне важными, они становятся критически важными, они становятся частью критической инфраструктуры. Именно поэтому не только в России, но и в других крупных странах, в регионах, крупных регионах довольно на полном серьезе обсуждаются вопросы той же самой локализации, той же самой переноса данных на своей территории, локализации технологий, поэтому мы, на самом деле, Россия в этом отношении не является уникальной страной. Мир постепенно переходит в цифровой век, а это означает, что цифра будет самой главной, все остальное будет вторичным. А когда цифра самая главная, она является критической инфраструктурой. Ни одно здравомышленное государство не отдаст управление критической инфраструктурой куда-то за рубеж. И самая большая проблемы, с которыми, придется, с которыми сталкиваются российские э, разработчики и э, заказчики, э, заключается в том, что в течение долгого срока подобные разработки, данной технологии, данной в полном сказать, загоне, то есть им, им не занимался никто И очень многое приходится поднимать с нуля. Это во-первых. А, Во-вторых, а, к сожалению, у технологических компаний, у многих очень малый или никакой опыт а, развития зарубежных бизнесов. А, без развития продаж за границу, на самом деле, по большому счету, у многих проектов будущего нет, потому что они просто не будут окупаться. Поэтому для того, чтобы создавать передовые технологии, Необходимо не только ими заниматься упорно, долго, но и фокусироваться на зарубежье, причем не только ближнее, но и дальнее, для того, чтобы, чтобы деньги зарабатывать. А это из проблем, из того, что есть и то, что очень хорошо, на самом деле у нас, как я считаю, как у страны, очень большой потенциал, потому что огромное количество очень грамотных, правильных инженеров, Российская система массового технического образования он до сих пор, мне кажется, самый лучший мир, и есть огромный потенциал. Именно потому, что каждый год выпускают многочисленные технические университеты, выпускают огромное количество очень талантливой молодежи. Да, абсолютно. Только замахиваться нужно не на весь мир. Давайте себе, так сказать, смотреть на вещи реально. В некоторые страны, в некоторые регионы вход будет невозможен или крайне сложен. Поэтому нужно смотреть в первую очередь на дружественные рынки, где в общем-то работать можно и нужно. И мой опыт об этом говорит – да, нужно двигаться туда.